Редактор У нас тут возник вопрос, это была первая песня или это была настройка? Это была первая песня. А -а -а. С небольшой настройкой за время исполнения. Тогда для нас играет группа «Сенсор» Александра Иванова, Кирилл и Женя. Вторая песня называется «Десять лет». А жизнь по-прежнему светла, каждый камень на спине Скорбил и прижал к земле, Только ты держись, повторяю я себе Боже, дай мне сил, чтобы все. Палатки получились Понимаю. на обе песни. Чего ему его ступили, ничего такого. <свят> ну, а обе песни достаточно новые, не этого года. <свят>